Студенческая жизнь активиста увлекательная и разнообразна. Форумы, конкурсы, поездки, концерты. За водоворотом событий не успеваешь заметить, как пронеслась уже вся студенческая жизнь. И вот ты стоишь перед работодателем и понимаешь, что, возможно, в свои студенческие годы занимался чем-то не тем, и что твои заслуги уже ничего не значат. С вами шоу «Активное студенчество. Жизнь после вуза» и мы начинаем. Сегодня с нами участники 11-й ежегодной студенческой конференции «Точка зрения. Лидеры и актив студенческих общественных организаций и объединений институтов юридического факультета Казанского федерального университета». Спикеры. Ольга Токунова, председатель профсоюзной организации студентов Саратовского национального исследовательского университета имени Чернышевского. Феликс Суденикин, председатель объединенного студенческого комитета Московского государственного университета имени Ломоносова. Динар Валеев, аспирант юридического факультета Казанского федерального университета. А также наши эксперты. Екатерина Сергеевна Панкова, заместитель директора по воспитательной и социальной работе Института социальных философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. Виктор Евгеньевич Туманин, заместитель директора по воспитательной и социальной работе Института международных отношений и истории и востоковедения Казанского федерального университета. Алла Кондратьева, выпускница Казанского федерального университета, ответственный секретарь Регионального подготовительного комитета Республики Татарстан 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов города Сочи. Надир Курамшин, координатор проектов молодежной организации Республики Татарстан Салят. Динар Хакизов, заместитель председателя по работе со студентами-аспирантами и профсоюзной организации Казанского национально исследовательского технологического университета. И первый вопрос звучит: как активно дойти до.. Диплома. Уважаемые спикеры. Оль, давайте с вас начнем. Да, слушайте, а что значит активно дойти до диплома? Потому вопрос не совсем а, так скажем, когда в, ты в различной да, студенческой жизни, uh -huh. потому что, я думаю, ни для кого не секрет, что для большинства студентов все-таки различная подобная активность проходит мимо. Я думаю, у многих одногруппники в основном занимаются только учебой и редко бывают на каких-либо мероприятиях. Я понял. Ну, я, наверное, отвечу как представитель Московского университета. Главное, чтобы диплом не прошел мимо и учеба должна быть, мне кажется, в приоритете. А оставшееся свободное время использую как отдых, как точку для личностного роста. Можно, конечно, расти и участвовать в активностях, но наука и учеба, на мой взгляд, должны быть на первом месте, и таких вопросов не должно возникать. Мое мнение такое. Ну, я, наверное, разделю другую точку зрения о том, что, обучаясь в университете и ставя перед собой какую-то определенную цель, можно ее достигнуть во всех направлениях, то есть совместить и отличную учебу с получением качественных профессиональных навыков, навыков и развиться как личность, именно уже занимаясь студенческой деятельностью, и на примере своего актива, своих ребят могу похвалиться, что высокий процент ребят, которые заканчивают обучение с красными дипломами и состоялись на данный момент как специалистами, именно в этой области в своей, по которой обучались они. И при этом за время обучения были очень крутыми активистами. Я думаю, я согласен с Ольгой и считаю, что можно дойти до диплома активно, но при этом это будет ваша главная победа, если вы сможете делать, участвовать в общественной деятельности, при том защитить диплом, написать его качественно, потому что тоже стоит вопрос, как вы его напишете? Можно написать качественно, а можно некачественно написать. Если вы хотите чего-то добиться именно в профессиональной сфере, диплом должен быть именно профессиональный. Я думаю, что примерно за полгода, если говорить конкретно, примерно за полгода вы четко должны прописать график, как вы будете его писать. Вы должны себе очертить, что вы спите по 7-8 часов в день, притом 3 часа в день минимум вы уделяете диплому всегда, в любой в случае, в любой степени. Если вы будете следовать четко, заданному, четко заданной этой цели, вы тогда поймете, что в принципе все можно успевать. И написать диплом добросовестно, и защититься. Но м -м, будут трудности, но если уж не успеваете, придется спать меньше. Иных, да. Иных вариантов не, я не вижу, потому что мир конкурентоспособный, мир конкурентный, и вы должны быть конкурентоспособными, чтобы быть... А -а профессионалом в своей степени и при этом не потерять вот ту общественную студию, которую вы нарабатывали в течение долгого времени. Именно за период за полгода до диплома вы должны все свои силы собрать в кулак и написать его и при этом не бросать свою общественную деятельность. Это все реально, это все возможно. Главное все зависит от вас и нужно правильно и качественно распланировать свой день. Спасибо. Вы сейчас описали такую довольно таки идеальную картинку о том что студент это такой человек который всегда все успевает, он отлично планирует время но наверное я думаю вы сами же понимаете что зачастую так не бывает о том что люди особенно нашего поколения славятся тем что они очень увлеченные то есть и сконцентрированы на каких-то определенных вещах хоть и разрозненные в плане выбора и поэтому действительно ли часто какой процент среди там, ваших активистов, в вашем опыте людей, которые также, возможно, как и вы, прекрасно там, сдали диплом, защитили его, но в то же время активничали не просто там, прийти где-то, постоять э, и там, флагами помахать, но и в том числе, так скажем, вели свои проекты, создавали, вели какую-то деятельность, которая не зависела от э, каких-то дат, там, связанных с сессией, не с сессией. Просто, опять-таки, зачастую все-таки так не бывает, и поэтому хотелось бы сейчас выслушать наших экспертов, которые, возможно, поделятся своим мнением на данный счет. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне бы хотелось сказать, что, конечно, поставленный вопрос, он э, неправильно, на мой взгляд, сформулирован, да? не должна быть у студента цель дойти до диплома. Должна быть цель э, стать высококвалифицированным специалистом, получить качественное образование, стать полноценной гармоничной личностью, развить в себе определенные компетенции, э, будь то творческие компетенции и так далее. Да? И если человек вот этих целей достигает, то понятное дело, что он будет активным априори. Я полностью соглашусь э, со своей коллегой, с Катериной. Э, как показывает практика, на самом деле так оно и есть. Вот э, от, Вспомню просто те события, которые происходят ежегодно в Казанском федеральном университете. У нас ежегодно после окончания э, обучения, когда происходит выпуск студентов, э, каждый год на встрече с ректором, на итоговой встрече с ректором 200 лучших э, студентов окончивших обучение, получив диплом с отличием, они получают диплом из рук самого ректора. Так вот, на этой встрече всегда... Не просто студенты, которые получают красный диплом, диплом с отличием, а там присутствуют студенты, которые именно в течение всего э, срока своего обучения были активными студентами. Кто-то занимался наукой, кто-то занимался спортом, кто-то занимался творчеством, но каждый не просто э, посвятил себя только лишь учебе, а каждый из этих э, ребят занимается общественной деятельностью. И таких людей огромное количество. Нам в институтах приходится устраивать целый конкурс для того, чтобы отобрать для этого события самых лучших из лучших. Конечно. А, на самом деле, мне кажется, будь ты первокурсником или выпускником, каждый раз нужно себя спрашивать, зачем ты это делаешь. И мне кажется, что между первокурсником и выпускником вот это слово активно, оно каждый раз будет новое, потому что на первом курсе все, чего мы хотим, это понять, правильно ли мы сделали выбор, поступив на эту специальность, правильные ли люди нас окружают, потому что мы даже на примере КФУ увидим, что каждый институт это отдельное сообщество, и там разные люди с разными интересами, и действительно, будь то экономические или юридические, ребята разные. И многие, кстати, после первого курса, даже на моем потоке переводились, понимая, что это немного не их. А вот именно активно взаимодействуя, будь то это на первом курсе позволительно ходить на мероприятии и действительно держать где-то просто флаги, где-то просто сходить на мероприятия, чтобы потусить, человек вырабатывает свою точку зрения. И уже на втором курсе он должен себя спрашивать, а зачем я это делаю? Вообще нужно ли мне быть активистом? Если я хочу быть физиком, Ученым, нужно ли мне быть активистом? А если он действительно получает специальность, и на четвертом курсе он понимает, что я юрист, и мне нужны связи, и общественная деятельность это то, что я делаю, это и есть наработка связи, это просто достижение одной из целей. Конечно, он дойдет до диплома, если среди этих его целей будет все-таки стать специалистом. Но мы знаем очень много примеров, когда человек был троечником, а цели он своих достиг. Поэтому, мне кажется, каждый выбирает свой путь сам. Спасибо. На самом деле прозвучала очень правильная мысль, что всегда нужно отталкиваться от того, что тебе, так скажем, действительно нужно, и анализировать участие в любом, так скажем, мероприятии. Все-таки не стоит забывать, что та же активистская деятельность, она выполняет зачастую дополнительную профоретенционную работу, потому что многие ребята, студенты, так скажем, еще абитуриенты, когда поступают, они не понимают, куда они идут и разочаровываются в своем направлении на первом курсе. И зачастую как раз таки активит, активистская жизнь она становится такой палочкой-выручалочкой, которая как раз таки дает возможность попрактиковаться совершенно в различных сферах и уже понять, куда тебе дальше двигаться. И в то же время для возможно многих вопрос, как дойти до диплома, когда ты активист и не стоит, но хотелось бы узнать у зала, какой, поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас студент э, техническое направление. В данном случае меньшинство. И хотелось бы кого-нибудь из вас услышать. Действительно ли вам легко совмещать вашу учебу и активистскую деятельность? Пожалуйста. Буганцев Андрей, Донской государственный технический университет. Ну, на самом деле, э, когда я учился на бакауреате. В принципе, довольно было легко совмещать. Я учился на кафедре физика, и хоть и эта кафедра довольно требовала много времени для переваривания информации, можно так это назвать, но в целом в дневное время мы успевали все моменты по учебе, обработать, завершить, сходить в библиотеку. И уже в вечернее время мы занимались общественной деятельностью. Ну, в то время я занимался, например, студенческими отрядами. Спасибо. Может, есть противоположное мнение? Илия? Пожалуйста. Хабибулин Тимур, Казанский федеральный университет. Сейчас являюсь третьим курсом бакалавриата и могу сказать, что совмещать нелегко. Но это по-настоящей мере закаляет. А вот, как сказал Динар где-то приходится не досыпать. Но при этом я имею э, друзей, сверстников, которые э, делают, почти ничего не делают, даже не учатся. И говорят, мне ни на что не хватает времени. Я просто на таких людей смотрю со смехом, потому что знаю, как все успеть. Э, Идет закаление полностью своего организма где-то даже мировоззрение надо меняется за счет этого, но ты понимаешь, что ты все, что захочешь, обязательно успеешь. И еще хочется сказать, что по учебе здесь где-то все-таки помощь преподавателю необходима, понимание того, что человек делает чуть больше, и у меня в институте меня поддерживают со стороны руководства, преподавателей, в этом мне повезло, поэтому, наверное, мне... Даже за счет того, что тяжело иногда, но чуточку облегчает. Спасибо. Артем, можно? Да, конечно. Комментировать еще. А, вот Тимур м, сказал то, что это нас закаляет. Я вспомнил одну фразу, которая говорит, а, говорил нам один преподаватель на первом на втором курсе. Он руководитель одной из лучших юридических фирм. Я юрист по специальности, он руководитель одной из лучших юридических фирм в нашей республике, она входит в десятку лучших в Российской Федерации. Он сказал, что мы у него спрашивали, как вам все удается. Вы знаете и немецкий, и английский, собираетесь открывать филиал сейчас в Берлине. Как вы все это успеваете? При том, что вы преподаете, у вас еще есть дети и семья. Он сказал. Дорогие студенты, в 25 лет я ничего не успевал. Ничего. И я понял, что мне нужно делать в два раза больше. Вот тогда я буду все успевать. Вот был его рецепт. И, в принципе, я думаю, что все возможно. Главное этого хотеть и желать этого действительно всем сердцем. И тогда все получится. Спасибо. А мы переходим ко второму вопросу. И он вытекает из первого. Как стать хорошим специалистом, если ты все студенческие годы протанцевал на студвеснах? Пожалуйста, наши спикеры. Олег, может, небольшой вопрос? А что такое студвесна? В двух словах. для меня явление... Это фестивальное движение, на котором творческое, на котором ребята, студенты танцуют, поют, соревнуются mm -hmm. в этом университете. Я так понимаю, в Москве это направление не так сильно развито, но у вас вроде городское студенческое везда... в Москве и в Московском университете развито. Просто я как студент физического факультета никогда не принимал участия в студенческой весне, mm -hmm. к сожалению, и вот сейчас у вас просвещаюсь и узнаю, что это такое. Спасибо. Естественно, тут речь не только о студенческих веснах, просто в Казанском федеральном университете это проводится в таком масштабе, что о них слышит каждое информационное поле, так скажем, университетское на протяжении всех трех месяцев весны, заполнено этим фестивалем. Поэтому хотелось бы как раз-таки узнать, вы совмещаете какие-то свои массовые проекты, у вас там мероприятия, у вас, возможно, какая-то деятельность помимо этого успеваете ли вы впитывать все эти знания, и действительно ли они вам интересны, которые вам преподают, и по какой дальше стезе вы хотели бы в дальнейшем развиваться? Э, с, той деятельностью, которой вы занимались в рамках университета в плане учебы, или же это рам... пойти по стезе активистской, то есть, возможно, в управленцы, возможно, в различные проекты государственные. Пожалуйста. Можно да я из, из такого ключа вопроса я имею в виду как мы сейчас предложили поделиться собственным опытом небольшим. По первому образованию я физик системный аналитик и на тот момент, когда я обучалась в университете, я не очень любила общаться с публикой, какие-то ораторские навыки страдали и так далее. И именно общественная деятельность, именно та работа, которую я выполняла, она способствовала своему развитию личностному. И в какой-то момент, к моменту выпуска, где-то на границе 4-5 курсов, я поняла, что по специальности я не пойду работать, то есть успешно окончила вуз, и, собственно, второе образование уже поспособствовало в области гуманитарно развиваться уже связан с общественными науками, связан с деятельностью напрямую, которую по сей день веду. И как бы здесь вопрос в том, что нужно наверное понять в нужный момент да, для себя определить как раз-таки ту границу, что ты хочешь получить. При этом я благодарна тому образованию, которое я получила, потому что те навыки в области анализа, анализа системного и так далее, они мне помогают сейчас в той деятельности, которая есть на данный момент. И второй аспект, тоже некий такой пример, это если говорить о ну, дохождении до диплома. Да, наверное, не секрет, сейчас открою какой-то глобальный, что многие студенты поступают в учебные заведения для того, чтобы получить факт корочки диплома, да, независимо от того, какая это будет специальность. И э, из опыта опять-таки своего вуза у меня в активе был студент, ну в смысле он и есть, он заканчивает в этом году, проучившись два года на механико-математическом факультете, будучи активистом нескольких направлений общественной жизни, он был активистом профсоюзной организации, активно входил постоянно в два танцевальных коллектива, защищал честь вуза на различных уровнях, как раз-таки студенческой весны, э, параллельно еще в городские какие-то там организации входил и так далее, и в какой-то момент он тоже понял, что ему по специальности, которой он обучается, она ему ну, не, не близко она ему к душе не лежит. И он вот тоже нашел выход из ситуации, он перевелся с одного факультета на другой, сдав разницу в планах то есть нашли междисциплинарный предмет, где у него совмещение идет гуманитарных и естественных наук. И Сейчас благополучно заканчивает обучение, причем это тоже тесно связано с общественными науками и уже как бы видеть свое развитие в этом направлении. То есть человек принял для себя решение достаточно вовремя, и он сохранил успешное обучение, он успешно дойдет через месяц, придет к защите диплома своего, при этом он не потерял свой статус активиста в ВУЗе. Спасибо. Если все говорят в этом вопросе о своем опыте, я, с вашего позволения, чуть-чуть поделюсь своим. Я студент, как уже упоминал, юридической специальности, и сейчас работаю тоже юристом. На втором курсе магистратуры встал вопрос. Вот сейчас у меня есть стипендия, которая позволяет мне держаться на плаву, жить, проживать в Казани, платить за квартиру, но она закончится через полгода. И что делать в таком случае? Я, у меня диплом юриста. Я должен стать, я должен, преподав... я должен начать практиковать и зарабатывать этим. Я пошел в юридическую фирму. И понимаете, я здесь понял, что вот когда я занимался активной деятельностью, общественной деятельностью, многие моменты от меня улетали, потому что я не ходил на пары зачастую, и многих теоретических знаний мне стало не хватать. Не уже говоря о тех предметах, которые у меня были на первом и втором курсе, я их действительно забыл потому что я в течение 4-5 лет я не занимался этим. Я просто приходил на пары, выступал, уходил и в принципе готовился к экзаменам, конечно, но ничего не оставалось в голове. И самое главное, что для юридической специальности я не практиковал. У меня абсолютно не было никакого опыта. Я не ходил в суды. И сейчас я вот продолжаю работать. 4 апреля — ровный год с того момента, как я стал практиковать. но даже сейчас мне не хватает тех знаний, потому что я занимался другим, я занимался общественной деятельностью. И почему я начал отходить? Потому что я был вынужден это делать. Потому что я должен был зарабатывать. Если бы я не ушел за общественную деятельность, сейчас у меня бы не было абсолютно никакой практики, и моя зарплата бы равнялась примерно 10-15 тысяч. Этого недостаточно, чтобы прожить в Казани. При этом снимать квартиру и как-то, ну просто в 25 лет ты понимаешь, что вот мы тоже с коллегами разговаривали, тебе, у тебя должны быть какие-то просто небольшие потребности, не говоря уже о квартире, о машине, которую тоже ты со временем захочешь. И поэтому здесь очень важно, вот Ольга Сергеевна правильно сказала, в нужный момент нужно догадаться и понять, что вы занимаетесь общественной деятельностью, но вам нужно когда-то уйти, потому что это здорово, что вы занимаетесь, но не всегда она вас будет кормить, потому что жестко вопрос станет с материальной частью. Если вы видите, что это вам не приносит каких-то дивидендов или когда это закончится, получение ваших дивидендов, вы должны уйти и начать работать. Но в то же время если бы я бы не занимался общественной деятельностью, я бы не устроился в то место, где я сейчас работаю. Я бы не стал, не набрал ту клиентскую базу, я бы не знакомился с нужными людьми, а это очень важно, которые сейчас у меня есть. Плюс коммуникативные навыки, умение выступать публично. Если бы не общественная деятельность, я бы не смог прийти в суд сто процентов никогда. Но я ни о чем не жалею, я считаю, что это было сделано все правильно, потому что общественная деятельность, коммуникативные навыки, закалка, умение общаться с людьми, публичные выступления, это все большой плюс, который я бы не набрал на практике. Практику я еще наберу. В моей жизни я еще наберу практику. И это будет все, в принципе, нормально. Еще 3-4 года и все будет хорошо. Но если бы я не занимался общественной деятельностью, сейчас я бы уже ее не набрал. Поэтому вопрос стоял так. Я приобрел те, тот опыт, который есть и который в будущем я больше не приобрету. А сейчас ну, с практикой будем стараться и нужно также потерпеть чуть-чуть и заниматься. Все-таки мой посыл – занимайтесь общественной деятельностью, но в то же время поймите, что когда-нибудь, если вас это не будет кормить, если вы не собираетесь идти по профессиональной деятельности здесь, нужно, наверное, уходить и заниматься в профессии. Спасибо. Спасибо Динару за отличный пример, мне кажется это хорошая иллюстрация того, как общественная деятельность помогает нам в профессиональной работе, помогает раскрыться нам как личности и помогает, ну, это такой пример гармоничного развития, когда студент является профессионалом в своей области, и помимо этого у него есть навыки лидера, навыки управленца, которые помогают ему очень быстро, наверное, внедряться и интегрироваться в новую среду. Мне кажется, именно это основной навык, который дает наша студенческая деятельность. Когда мы ехали в Казань, мы с моим коллегой вообще не знали, что здесь будет, какой здесь будет формат, и опыт постоянно, попадаешь постоянно в новые ситуации, когда ты работаешь в общественной деятельности, в новые коллективы, ты учишься очень быстро, интегрироваться в, люб в любую среду, и мне кажется, это важно, будь то наука, юриспруденция, в любой области, в том числе в профессиональной, в бизнесе, в консалтинге, важно быстро внедриться в команду, понять, какие там сильные стороны у тебя у твоей команды, и начать расти. А с этой точки зрения, мне кажется, общественная деятельность, там, студенческая весна, любые проекты, они дают, наверное… Ну, это, мне кажется, это единственная возможность быстро, эффективно и качественно прокачать эти навыки, пока мы учимся в университете. И согласен с позицией, что всегда нужно понимать, зачем мы это делаем. Если в студенческом самоуправлении мы начинаем просто плыть по течению, а движение студенческое, оно очень яркое, сильное, и очень легко в определенный момент забыть, что мы поступали, чтобы стать профессионалами, и начать заниматься общественной деятельностью просто ради того, чтобы заниматься общественной деятельностью. Мне кажется, важно этого избегать, важно помнить, что мы все-таки профессионалы, и совмещать, гармонично развиваться, расти как профессионал, расти как студенческий лидер. Поэтому, Динара, спасибо за пример, мне очень понравилось. Я, наверное, очень коротко скажу о своем примере. Я занимаюсь студенческим комитетом и вот в этом году заканчиваю университет. И понимаю, что дальше я буду расти в научной области. Однако понимаю, что как раз как профессионал мои коллеги физического факультета, они меня превосходят. То есть их знания, их интеллект намного выше, как это ни странно. Потому что они занимались всю жизнь только физикой они каждый день уделяли внимание тому, чтобы стать профессионалом. Именно с профессиональной точки зрения, как ученые, они намного обладают большей квалификацией, чем я. Однако своей сильной стороны я считаю, что вот как раз умение быстро интегрироваться, войти в любую среду и начать помогать расти таким командам, таким людям, в том числе профессиональным. Вот в университете сейчас я останусь как раз в роли такого проект менеджера в том числе в научной среде. Поэтому… Занимаясь общественной деятельностью, разумеется, мы, я думаю, не пропадем в нашем большом интересном мире, но важно не забывать, что мы профессионалы, поступали для этого. Спасибо. Спасибо. Передусь с нашим экспертам. Динар, пожалуйста. Всем добрый день. Я студент, студентом был, выпускник технологического университета, и фактически могу сказать две вещи. Давайте рассмотрим две терминологии. Понятие специалиста и понятие профессионала. Вот профессионал, мое мнение, обладает определенными знаниями и навыками. То есть навыки, которые он приобретает в рамках ну, soft skills, которые сейчас очень популярны, говорить о том, что есть определенная компетенция, будь это коммуникабельность, организованность, умение работать в команде, обучаемость, легко обучаемость. Да. И э, вот хороший специалист э, на сегодняшнем э, реальном секторе экономики, если говорить, например, о технической специальности, да, э, которую ждут на предприятиях, на заводах, или даже в том числе же какой-то малый бизнес, Говоря о каком-то а, получении какого-то продукта, а, то, безусловно, знание необходимо, это это 100%. Но а, в моем понимании а, здесь необходимо говорить, наверное, о гармонии, в том числе же личности, а, когда мы говорим, что что создает специалист, будущий, например, на каком-либо предприятии. По сути, это какая-то инженерная мысль, которую потом он в дальнейшем развивает, то есть полностью проводит технологический процесс, модернизирует, оптимизирует, унифицирует все весь этот продукт. Но, с другой стороны, без творческого процесса, который стоит во главе, это очень трудно сделать танцы, да, в любом случае, общественная деятельность или э, какое-либо э, такое творческое занятие, когда ты работаешь в команде, придумываешь какие-то вещи, у тебя начинает мозг совершенно по-другому работать, потому что ты все время э, в таком в тонусе, и э, у тебя получается говорить, думать, э, жестикулировать, и это все тебе помогает, ну, моторика, это все развивает с точки зрения, например, ну, с точки зрения молодого человека, да, девушки. В любом случае определенные компетенции, которые в последующем человек развивает. Но если мы посмотрим на наших выдающихся профессоров, на людей-профессионалов, так они и пишут стихи и танцуют, и на шпагат могут сесть. Ну, занимались и этим как... они в студенчестве? Вот вопрос. Совершенно верно, они занимались этим в студенчестве. И это примеры, которые, ну, по крайней мере, для наших студентов на сегодняшний день, это вдохновение. Потому что они смотрят на то, как выступает декан на факультете, на студенческой весне, и у него совершенно по-другому реагирует э, э, мыслительный процесс о том, что это круто, и мне также нужно быть. Это пример, э, как нужно в себе развить именно такую гармоничную личность. Как стать хорошим специалистом, это расставление приоритетов. Потому что понятно, что если это техническая специальность, то очень трудно, если ты пропустил лабораторную работу, потом ее просто-напросто как-то защитить. Это трехчасовой процесс периодически. И нужно понимать, что на выступление на какой-либо конференции или выступление на каком-либо творческом процессе нужно расставить себе приоритеты, что нужно. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, и есть к этому очень много положительных примеров, когда из людей, которые заканчивали техническую специальность, получали замечательные драматурги, театралы, артисты и многие-многие другие люди. Так что Здесь, наверное, у каждого свое. Просто вопрос в том, что какой он путь выберет и вот расставит свои собственные приоритеты. Спасибо. Спасибо. Отвечу. Ну, если отвечать конкретно на этот вопрос, думаю, тут есть два варианта. Первый, я тоже расскажу, может быть, немножко про себя. То есть я сам первые два курса танцевал. Но это не мешало абсолютно никак моей учебе, то есть все было нормально, соответственно, то, что я танцевал, была активность. Впоследствии помогло мне стать председателем студенческого совета своего вуза, тогда нету а я учился. То есть потом я закончил Казанский федеральный университет, как уже сказали, получил диплом из рука Ильшата Равкад Чигафурова, и... Проблем с учебой не было. То есть э, мы все понимаем, я думаю, все, кто здесь собрался, есть такая негласная поговорка, чем больше ты себя грузишь и больше делаешь, тем больше ты успеваешь. Я думаю, с этим все согласятся. Да, Но мне кажется, вопрос тут вот немножко не в этом. Тут имеется в виду пример, когда человек немножко забросил учебу, протанцевал, а тут диплом, и он думает, дальше-то я танцевать не буду, что мне уже тут делать? Вот э, тут уже, я думаю, это не проблема, вот это, а это следствие. Следствие того, что в свое время человек, возможно, из-за того, что баллов не хватило пойти на ту специальность, куда он собирался, он там, поступил на бюджет и пошел в другое место, и ему стало неинтересно, и он выбрал танцы, чтобы, ну, как-то, потому что учеба ему была неинтересна из-за этого. Что делать уже этим людям? И если отвечать на этот вопрос, я думаю, тут уже проблема она лежит немножко раньше. И, соответственно, чтобы решать ее, нужно работать, возможно, в школах. И, соответственно, уже помогать ту специальность, чтобы было студентам интересно и учиться, и совмещать станциями э, с, с какой-то активностью. То есть, опять-таки, должно быть изначально приоритете на учебе. Если ты успеваешь по учебе, у тебя должно будет время и на остальное, вот, на активность. Спасибо если позволите. Ведь хотел обратить ваше внимание на то, что задача университета, задача любого вуза не просто вручить человеку диплом, не просто дать ему какой-то набор конкретных знаний, которые, честно скажем, в современном мире лет через 5-10 уже устареют. Задача вуза — сформировать личность, сформировать многогранную личность человека, который сможет Через год, через 10 лет, всю свою жизнь сможет э, быть востребованным в нашем ну непростом, прямо скажем, мире. Человек, который сможет не просто делать ту э, механическую работу, которую его научили выполнять, но человека, который сможет развиваться. Человека, который сможет увлечь тем, что он занимается других людей. Человека, который сможет зажечь интерес, зажечь любопытство у других людей. Вот задача вуза. А э, как этого научиться, если э, там 4, 5, 6 лет заниматься только вот одним избранным делом, замыкаясь в каких-то узких рамках. Мне кажется, это будет невозможно. Поэтому нужно обязательно быть активным. Обязательно нужно пробовать себя в разных личностях. Студенчество ⁇ это те годы, когда как раз и нужно выбирать, кем же ты будешь, что ты будешь уметь в жизни. Так вот, попробуй все. Попробуй в танцах, попробуй в спорте, попробуй в науке себя. И найди то, что тебе интересно, найди себя в этой жизни. Студенчество ⁇ это самый подходящий пора для этого, на мой взгляд. Спасибо. А не считаете ли вы, что за поисками, так скажем, себя, за вот, так скажем, движением то в сторону спорта, то в сторону, в сторону творчества, то в другие направления, студенты теряют драгоценное время? И сейчас мы зачастую говорим о людях, которые там, ведут за собой, которые, так скажем, настолько инициативные, с прекрасными вот, этими навыками, как бы все прекрасно, да? Но зачастую это получается, что таких от силы, десятая часть. Но основная масса ребят, которые участвуют во многих ваших проектах, это люди, которые пришли с благ, какими-то благими намерениями, либо ради, честно уже скажем, тусовки в ваш проект, на ваше мероприятие, и получается, что как раз-таки студенческий активизм становится той воронкой, который попросту затягивает в себя людей, которые зачастую попросту в возрасте первого курса не понимают, что они делают, и уже после, так скажем, сталкиваются с стеной непонимания работодателя, когда выходит из вуза, который говорит, что там где-то танцевал, где-то пел или чем уж там занимался, никому это не интересно. Другая ролевая модель. Человек пошел на третьем курсе получать практические навыки работать в, там, в ту же фирму, будь то IT-фирма, юридическая фирма, неважно. Неужели опыт работы, например, там, с заказчиком не прокачает коммутативные, вот, как, как раз все вот эти коммутативные навыки, которые прокачивает активизм? Это такая небольшая затравка, и я хотел бы… Слышать мнение из зала, вот как раз-таки я вижу руки. Левший инвалид, Левший не работает. работает О, работает. Хорошо, спасибо. А, ну, для меня было немного странно, это уже проскакивает у нас в двух вопросах, слышать разделение на технические и гуманитарные специальности. Аспирант юридического факультета, гуманитарная направленность техническая направленность, техническая направленность почему мы так привязываемся к профессиям, почему мы так разделяем это. Либо у человека есть те навыки и те компетенции, которые он умеет организовать себя, умеет организовать работу вокруг себя и организовать команду, которая будет активно участвовать в общественной жизни. И он сам будет участвовать в этой жизни. Либо он этого не умеет. И для меня, например, был странным ваш вопрос о, о кто у нас из технических специальностей, и вы спросили только их мнение о том, как им работать в студенческой, э, да, в общественной деятельности. То есть, вы думаете, гуманитарным специальностям легче? Нет. Да. Либо да. нет, просто... Либо человек обладает компетенциями и готов работать не только ради себя, но и ради других. Либо нет. И это не зависит от того, психолог я или электрик. А второй вопрос, если непосредственно к нему как бы привязываться, то э, ну поделюсь опытом своего Южного федерального университета. У нас ребята, которые участвуют в творческом направлении и в культмассе, чаще всего это люди непосредственно творческие, и они не привязываются целиком к своей специальности, они получают те навыки, которые они могут использовать в своей жизни, но чаще всего они остаются в этом творчестве, потому что университет дает в наше время те возможности для общественной, для учебной деятельности, для научной, для культмассовой и Благодарность за это университету, который предоставляет нам эти возможности, благодаря которым мы можем реализовывать не только свои профессиональные компетенции, но и компетенции, там, как мы уже говорили, soft skills и все остальное. То есть мне кажется, что не надо так сильно привязываться к специальностям. Может быть, я не прав, Тут, но... Да, вот я хотел как раз сейчас это прокомментировать. Сам я отучился как раз-таки на технической специальности как раз в Институте учителей математики и информационных технологий Казанского федерального университета а, на направлении прикладная математика и информатика. <звы> вот. Суть в чем? За время своей студенческой деятельности я, в принципе, побывал во многих городах и общался также с различными рода активистами из гуманитарных факультетов, из технических. И Если, например, брать московских студентов, то студенты московских вузов как раз-таки технических направленностей Чуть ли не, и, и, и при том активисты, там из них чуть ли не половина уходили в Академ, для того, чтобы передохнуть, расставить приоритеты и понять, куда двигаться дальше. Хотелось бы как раз услышать, на ФИСФАКе, наверное, это популярное. А, академ? Да. А ну, ну а если отбросить а историю, когда человек уходит в Академ по болезни, такое тоже случается. А нет, к сожалению, там, в том числе в нашей команде. Наверное, каждый год есть один-два студента, которые уходят в академию, но это в первую очередь, мне кажется, банальное отсутствие приоритетов, отсутствие тайм-менеджмента, отсутствие самоорганизации. Наверное, все случаи, которые знаю лично я, они связаны именно с этим. Еще очень часто люди поступают на физфак или на механико-математический факультет, считая, что это им действительно нужно, что это им интересно. И проходят там полгода изучения математического анализа, и они понимают, что это совсем не их не то, что у них не получается, им это неинтересно. Они уходят в общественную деятельность вместо, вместо того, чтобы подумать о том, чтобы сменить специальность. И там, спустя год они участвуют только в общественной деятельности, совершенно забыв про обучение на там, физическом факультете. А это нельзя делать, потому что у нас очень трудно учиться, да, и студенты уходят в академию. К сожалению, это не редкость. Такое есть. Но Такое На мой взгляд, повторю еще раз, это... В первую очередь отсутствие самодисциплины и самоорганизации. Как правило? Но опять-таки, на гуманитарных направлениях это скорее редкость, чем правило. То есть это есть, и спросите у ребят технических направлений, если не верите моему мнению, но такая проблема существует. И все-таки, так скажем, почему, например, у нас есть заочное образование по многим гуманитарным направлениям? Потому что то, что дают в гуманитарных направлениях, возможно изучить самим. То, что дается зачастую в, техни в, техни в технических специальностях, самому изучить либо очень сложно, либо, так скажем, специфика преподавания настолько такова, что попросту э, необходимо понимать и иметь, так скажем, возможность говорить с учителем на, одним, на одном языке. Поэтому, опять-таки, наверное, есть еще мнение из зала? Да, пожалуйста. Гельфанова Вальмира, Казанский федеральный университет. У меня, наверное, тоже вопрос либо к экспертам, либо к спикерам. Мы не затронули один момент, который меня очень сильно давно беспокоит. Как вы думаете, а вообще вот этот вот активизм, он нужен и для чего? Если мы сейчас поднимаем такие вопросы о том, что вот работодатель не хочет принимать человека, который танцевал, может быть, как раз-таки ВУЗ сам мешает студенту определиться с выбором профессии и не помогает ему все-таки продолжает свое обучение и дает ему возможность танцевать, плясать и заниматься такой деятельностью. Может быть, если бы этой деятельности не было, он бы все-таки учился, а не танцевал. Можно, <связать> можно да, прокомментировать? Конечно. А, вообще, возвращаясь к вопросу. Тут уже можно я как менеджер отвечу. А, вот, а, на самом деле все люди разные. И есть, По крайней мере, у нас на экономическом направлении очень ценили труды Одизиса, за что большое спасибо, что нам рассказали. Изначально заложено в теории, что все люди разные. Кому-то интересно 7 дней в неделю, 24 часа сидеть и заниматься программированием, не выходить никуда, ему не нужны друзья. И в целом человек счастлив. Другому человеку, просто априори, ему важно, чтобы у него было много друзей. Чтобы ему было кому позвонить, чтобы он еще развивался физически, что сейчас тоже просто бум на это идет, да, чтобы он обязательно ходил в спортзал, спортзал это тоже во имя. Поэтому нельзя, мне кажется, судить по всем вот подойди на ряд. Обязательно нужно учитывать особенности человека, и более того, приходя на собеседование, у вас не будут только спрашивать какие-то профессиональные аспекты, вас обязательно будут тестировать как человека. Все больше и больше идут ну, по популярности у HR-щиков стресс-интервью, да, когда вас вергают действительно в какие-то необычные для вас ситуации, потому что Понятно, что человек может программировать, но может ли он выкрутиться из ситуации, когда все плохо, ну то есть там, не знаю, что-то полетело, что-то накрылось, там, я не знаю, компьютер сломался тот, на котором вот весь анализ был, да, то есть сейчас все-таки ищут личности, и не зря в интернете столько много сейчас пишет. правильно Динар сказал, про софт skills, да, сейчас все хотят прочитать книги известных бизнесменов или известных специалистов, и это лишь для того, чтобы по итогам-то все в конце пишут, самое главное, будьте счастливыми, то есть и и чарщики, ну вот как вот менеджер, я вам говорю, ищут человека, который вы четко понимаете, для чего То есть не для того, что мама сказала, что пора денег зарабатывать, я сюда пришел. А действительно он понимает, что да, это вот часть моей цели, часть того пути, куда я иду. И это обязательно очень важно, Но поэтому… Разве, извините, что перебиваю, разве такие люди не быстро уходят из фирм? Я пробовал там, проработал на фирме один год ушел, потому что понял, что мне необходимо двигаться дальше. А как раз-таки люди, которые приходят лишь, лишь бы там заработать денег, там как раз-таки мама сказала, они могут и по пять лет сидеть на одном месте. И это, на самом деле, зачастую компаниям куда выгоднее, чем вот искать нового специалиста. Вот мне буквально недавно открыли эту страшную тайну, и она мне так понравилась, что я продолжила исследование, Нанимая вас на работу, вас четко знают, когда уволят. Либо вы уйдете в этот срок, либо вас уволят в этот срок. Поэтому, если человек перспективный, и действительно у него есть потенциал к росту, четко понимает, когда он вырастет из вашей компании. Вы либо ему дадите ну, место, куда расти, либо вы ему просто скажете: ну, в добрый путь, давай, иди, развивайся дальше. Спасибо. У вас есть? Я добавлю пару, пару слов. Первый момент. Нужно ли заниматься активистской деятельностью? Обязательно нужно. И еще раз повторюсь, это вопрос приоритетов. Однозначно. Не может быть личность просто сознанием того, как необходимо паять какой-то инструмент или еще что-либо там другое. Я к тому, что в личность она многогранна. И я, например, считаю, что все-таки в плане личности те знания, которые нам преподаватели и учителя, в том числе же школе, нам дают, у нас идет расставление приоритетов. Какая склонность и куда нам больше дальше двигаться. Если у меня склонность к языкам, понятно, что я бы, наверное, неплохо пошел по этой стезе потому что у меня в детстве, но ну, как-то так получилось, что э, бабушка говорит на английском и так далее и тому подобное, и в семье так принято, то есть семья это то и э, та ячейка, которая все-таки принимает. Я бы, наверное, задался вопросом по поводу вот специалист. Очень сильно зависит, на самом деле, от работодателя. Здесь было правильно сказано, что предприятие зачастую но ну, иногда нужен просто человек, который возьмет определенное место, и за это у них очень большая текучесть. Это на предприятиях крупных, я имею в виду, да? то есть тот же самый КАМАЗ или Оргсинтез. То есть, опять же, это реальный сектор экономики. Если рассматривать гуманитарные специальности, то понятно, что вот все, что сказала Алла по поводу того, что HR, экономика, менеджмент, понятно, что все те скилсы, которые получает общественник в ходе коммуникации, они просто там нужны. Это, по сути классный специалист, который будет получать. Но скажите, пожалуйста, какая э, вероятность того, что коммуникабельность нужна на предприятии? Э, фактически, э, то есть, если по уровню рассматривать, коммуникабельность нужна э, какой либо другом направлении, но не предприятию, если, конечно, он не продвигает товар. Да? Э, но это другой человек. То есть в цеху не нужен такой человек. Ему нужно понять, что нужен рабочий который периодически даже не будет обладать хорошей квалификацией своей деятельности, а просто будет тем человеком, который будет какой-то механизм выполнять. И в любом организме есть, ну назовем так, ну, если рассматривать медицину, то в любом организме есть ну, сердце, оно работает все время. Мозг у нас тоже работает, но понятно, что он периодически отдыхает с точки зрения сна. А, но э, э, кровь как идет. да, Понятно, что когда мы бежим, она быстрее начинает идти. И здесь то же самое. Я считаю то, что, опять же, у каждого человека, как было сказано в плане личности, э, он ее формирует сам. И вот э, то, что ты говорил, э, поиск. Вот сейчас задайте в Google, в Яндексе, в каком-либо другом поисковике. Какой кучей информации там будет? А какая из них правда? а что из этого всего можно вытекать. И в моем понимании все-таки активная деятельность нам позволяет развиваться, что важно. Вот это вот, все. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, я выскажу мнение. Меня зовут Мария, и я председатель профбюро Института фундаментальной медицины и биологии. И вот я хочу создать вам такую ситуацию. Представьте, что вы выбираете специалистов, с которыми вы будете работать, которые вам должны предоставить услугу. Вы выбираете медика, электрика, того же программиста. Есть те, у которых в портфолио будет заслуги за, по своей специальности, и те, которые будут немного по специальности и немного за активизм. Кого вы выберете? И в то же время юрист, историк, педагог. У него будут заслуги только по специальности. И те, у кого будут заслуги и по специальности, и по активизму. Тут вы уже задумаетесь и будете думать, а кого выбрать? Тот, кто умеет работать с командой, либо тот, кто только по специальности своей? Мне кажется, именно это и отличает гуманитариев от каких-то технических и естественных наук. То, что в будущем будут смотреть только на заслуги по образованию, а в гуманитарии будут смотреть и на заслуги активизма. Опять-таки мы тут еще несколько раз обсудили расстановку приоритетов о том, как необходимо быть, так скажем, целенаправленным и грамотным в этом плане, что опять-таки редко соотносится с действительностью, особенно у молодых ребят, у которых кровь кипит. Поэтому мы переходим к третьему вопросу, активист карьера или призвание. Мы сейчас говорим об активистах, и в то же время каждый под этим подразумевает что-то свое. Кто-то говорит о лидерах, которые ведут за собой народ, кто-то говорит о всех ребятах, которые имеют в виду всех ребят, которые участвуют в различных мероприятиях. И хотелось бы начать с того, какой процент вашего времени занимает ваша активистская деятельность. То, что вы могли бы, так скажем, под нее, ею охарактеризовать этим названием. Пожалуйста. Динар. Вопрос стоит: какой процент? Какой процент Больше, Больший процент 55, 60, 70, 80. А если бы, это время, если бы ты это если бы ты это время потратил, так скажем, на образовательную деятельность, это бы принесло тебе больше дивидендов, чем попросту активистская деятельность, которая тоже развивает несомненно различные определенные навыки. Но все же нет, вот э, все же вопросы взаимосвязаны. Вопрос от «когда это тратило 80% времени?» Нет, абсолютно я не жалею, и это здорово, что это занимало 80% времени. Потому что те знания, опыт, навыки, которые я приобрел, сейчас я их приобрести уже не смогу. Что касается, что касается моих практических, юридических навыков, которые я мог получить, если бы не тратил вот эти 80% времени на общественную деятельность, а занимался юриспруденцией, я их сейчас легко восполню. Вот мой ответ. Поэтому это здорово, это нужно. Нужно заниматься общественной деятельностью, потому что мы не сможем вернуться назад и получить то, что мы могли получить. Но то, что мы потеряли, сейчас мы можем это получить легко в качестве профессиональных навыков. Хорошо, Динар, что ты не учишься в медицинском университете, потому что восполнять навыки на пациентах было бы, наверное, неправильно. Ольга? Выскажу, наверное, свое мнение, даже исходя из того вопроса, как он был задан изначально, активизм это карьера или призвание, да, ну так случилось, что для меня активизм это стал карьерой. Ну вот серьезно, на данный момент я председатель профсоюзной организации студентов своей образовательной организации, и это мой основной вид деятельности, то есть тот, который мне приносит и заработную плату, и тот, в котором я развиваюсь по сей день, развиваю там свою команду. И поэтому, начиная со студенческих лет, по ступенькам, идя вверх, достигла какого-то определенного вида, я имею в виду именно карьерной деятельности. Но я скажу на данный момент, что в образовании деятельности тоже не останавливаюсь и на данный момент я учусь и э, если человек хочет он выйдет за рамки всевозможных границ в своей голове и во всем остальном и э, даже не деля на там гуманитарные технические специальности можно найти возможность восполнить какой-то там пробел своих знаний я не думаю что вузы э, там образовательные кафедры или еще что-то преподаватели настолько закрыты что нельзя там решить вопрос о каких-то консультациях ну, с преподавателями по определенным там, предметам или э, каким-то дисциплинам, которые хотелось бы ну, что-то усовершенствовать. В конце концов, есть курсы повышения квалификации по большому спектру профессий, э, ну, как бы профессий. Да, э, рабочих каких-то моментов и так далее. Опять-таки вопрос индивидуален. Я понимаю, что там, сейчас, если я вдруг резко захочу пойти работать с лесарем, наверное, <laughs> за короткий срок, я не восполню весь тот багаж знаний, который у меня отсутствует на данный момент. Но есть большой спектр специальностей, в котором как раз-таки можно самостоятельно найти выход, каким образом ты именно образовательную сферу у себя восполнишь в голове. Поэтому… Спасибо. Еще раз, вот, да, ты задал два вопроса, какую часть жизни занимает общественная деятельность и, как еще раз, карьера или призвание. Мне кажется, для каждого индивидуально. у меня очень много коллег в Московском университете, для которых общественная деятельность – это в первую очередь карьера. Это карьера в молодежной политике, это карьера в административном управлении и руководстве университета. Для меня лично и, наверное, для большей части членов моей команды это все-таки призвание. Я, вот девушка спрашивала, зачем вообще нужен активизм. Я просто скажу, зачем для меня нужен, нужна была общественная деятельность. Мне кажется, это уникальная возможность поработать в среде идеи-результатов не идея, деньги, а, там, заработок и что-то еще. Вот у вас есть просто идея, есть единомышленники, вы все горите одной идеей, неважно какая это общественная деятельность, вы все танцуете. У нас там, на Фисвайке очень много там, актеров, дизайнеров, художников, очень много творческих личностей. И в студенчестве у вас есть возможность поработать в команде, а, знаете, с которыми вы дышите одним воздухом. Например, в моей команде нам важно там, помогать нашим студентам, проживающим в общежитии. И чем... Там громче, тем, чем сложнее для нас вызов, тем больше мы готовы потратить ресурсов интеллектуальных, эмоциональных, чтобы решить какую-то сложную задачу. И мне кажется, только в студенчестве есть такая возможность, когда вы живете в общежитии, когда у вас есть стипендия, которую вы получаете, в общем-то, за то, что учитесь, вы не так зависите от вашей зарплаты, мне кажется, это здорово. Вы еще можете не думать о конкуренции, о софтскилл. skill. У вас есть год или два, чтобы заниматься общественной деятельностью, просто потому что это вам нравится. Просто потому что вы находитесь в среде, которая горит одной идеей. И если посмотреть на там, мир стартапов, бизнеса, очень много идей выросли не потому что люди целенаправленно, хладнокровно строили свою карьеру, нет, люди горели какой-то идеей. Очень много в области IT сейчас выросло. Просто на энтузиазме ребят, на энтузиазме студенческих объединений, которые объединялись и занимались на самом деле общественной деятельностью. Это трудно было назвать там бизнесом, на том этапе на ком то зарождалось. И мне кажется, это Потрясающе. Со всех точек зрения. В первую очередь потому, что у вас есть возможность там в течение нескольких лет заниматься тем, что вам нравится, и думать только о том, что ваша идея, ваша мечта как-то будет воплощаться в реальность получать результат. И с точки зрения работы это… Ну, Зачастую мы видим примеры, когда все-таки стартапы выстреливают и становятся ну, чем-то большим, чем просто идея там, группы активистов. Поэтому активизм, конечно же, нужен. А все-таки университет – это не курс повышения квалификации, на который вы приходите, получаете какие-то навыки и уходите. Это все-таки студенческая среда, сообщество, ваши друзья, с которыми вместе проводите время, делаете концерты, культурно просвещаетесь, растете, и ваше внеучебное время вы тоже тратите на свое развитие, на воплощение своих идей. Поэтому однозначно активизм нужен, и это замечательно. Мы можем делать это только сейчас, и это нужно делать. Спасибо. К сожалению, наше время заканчивается. Еще пару мнений. И... Okay. Uh, uh. Uh, вообще все свое студенческое время да, я жил по такому принципу. То есть э, тогда уже у нас не было ни постановления 945, го ни 1360 ничего не было. Ни транспортного гранта, который сейчас есть у нас в республике, многие, я да, думаю, знают. То есть мы все занимались э, своим делом, да, помимо учебы. То есть, ну, можно сказать, пускай будет запросто да, так. Да, там нам одна говорили, там, зачем вы этим занимаетесь, что вы делаете, да? я думаю, все себя узнают. Но я всегда жил по принципу, что если ты что-то делаешь, какие-то дела, да, во благо, это обязательно тебе вернется. Это никак не доказано, да, это каждый сам принимает решение. Но я и сейчас по этому принципу отчасти живу. Я тут соглашусь с Феликсом, и, то есть, добавлю то, что это призвание или карьера, мне кажется, зависит от этапа жизни. В студенческое время или чуть попозже это, возможно, призвание, потому что мы занимаемся учебой, чем какими-то своими делами, да, работаем, и, соответственно, это для нас больше призвание. Когда уже, допустим, я стану министром образования да, или депутатом Госдумы, это уже будет для тебя карьера. Своим годам, 26 годам я большую часть поработал учителем в школе, и я приведу пример на школе. То есть в школе у нас есть учитель, есть директор. Они оба учителя, и у директора есть 6-8 часов, и учителя. Но кто-то из них учитель, а кто-то директор. И я думаю, все понимают, кто из них директор, кто делал что-то дополнительно, помимо своей работы, да? чем-то занимался. Сейчас он и административной частью занимается и так далее. Вот, соответственно, вот эта активность, она либо пропадает в человеке, либо перерастает уже из призвания в свое время в карьеру. Вот, спасибо. Карьера или призвание хочется, конечно, убедительно попросить не выбирать между карьерой и призванием, а делать свою карьеру, свою профессию своим призванием. Идеал, да, но к идеалу нужно стремиться. Молодые люди второго шанса не будет. Жизнь одна, поэтому делайте свою карьеру, свою, проф свою профессию своим призванием. Ну и подводя итоги нашей программы, хочется сказать, что исходя из всего, что мы называем расстановкой приоритетов, скорее всего, я думаю, многие подразумевают под этим нахождение точек пересечения своей университетской деятельности с то, чем ты хочешь заниматься в активистской среде. Потому что когда ты реализуешь проекты, которые прокачивают твои навыки как коммутативные, так и профессиональные, ты растешь, так скажем, и планомерно достигаешь определенной цели, быть востребованным у как раз-таки работодателей. И на этом мы завершаем нашу программу. Спасибо.